Поиграл я тут на РМ с новым РПД? Стоп, я уже один? Как они успели так быстро слиться? Да ну нахер, пойду обойду что ли? Но ну, понеслась. Давай. Ну почти. Кстати, сегодня новый конкурс на обычный МБЛ сроком навсегда. Для участия нужно всего лишь подписаться на канал Георгия Любимого, также подписаться на мой канал, ну и, конечно, оставить комментарий под этим видео. А итоги уже в конце следующего ролика. Сегодня я хотел показать вам тактику, с которой РПД мне выпал с 10 коробок. Знаете, в последнее время я заметил такую особенность, когда донат выпадает только с первых 15 коробок. Это я ощутил и на Беретке, и на мак 7 кстати, выпали мне золотые версии этих пушек. И вот сейчас выпал с 10 коробок обычный РПД. Ну что, все-таки настало время раскрыть эту самую тактику. В чем же ее главная фишка? Вот представьте, первые 15 коробок, а больше этой суммы мы крутить не будем с одного раза, будет крутить какой-то нубас, полностью стандартный. Вот сейчас переодеваю своего бойца в практически дефолтное снаряжение, ставлю стандартный ножик. Ну и разумеется, убираю наши модные шмотки, начинаю со шлемочка, далее броню жилет и так далее все по списочку то есть полностью снимаем с него все нормальное снаряжение ну и пока я все это снимаю расскажу вам что я намерен делать дальше а именно если с первых 15 коробок мне ничего не выпадет я буду переодеваться уже по-другому ставить бронежилет питон то есть какое-то более интересное снаряжение но чтобы в итоге у меня получился какой-то определенный боец к примеру open -capper. То есть вы понимаете, бронежилет, питон, перчатки, ботинки, атлас можно на ну и все остальное. И уже потом идти и крутить следующие 15 коробок. Ну что, начнем. Уже первые 5 коробочек я закупил, осталось дождаться, когда они вывалятся. После обновы это происходит очень долго. И даже если вы замечали, вход в магазин тоже длился секунды 3-4, хотя обычно это происходит ну, практически моментально. И вот сейчас коробочки залагали. Ну, я не знаю, возможно, это какой-то знак. Кстати, то же самое было с новым фабармом PSS-10, но там вообще коробочки не открылись. Было написано, товар закончился. О, ну наконец-то. Открываем. И... На час, на час, ну... Не знаю, давай дальше крутить. Еще пять коробок возьмем. Новый РПД кастом. Тут что самое интересное, карта черного рынка может упасть, но я думаю. Она мне не пригодится. Я буду докручивать кредит до конца. По тактике, по нашей. О. Да сейчас. Навсегда! Охуеть! здесь и коробок! Охереть! Но что мне было интересно в первую очередь, так это ваншоты. Остались ли они на прежнем уровне на том, что были на ПТС? Кстати, вот с этой дистанции ваншотов в голову не было. В принципе, как и сейчас его не произошло. Подходим на серединку. Здесь он уже ваншотил. Но почему-то сейчас этого не произошло. Возможно, пару шагов решат эту проблему. Сейчас немного подойдем вперед. И ваншот возможно это просто погрешность и волноваться здесь вообще не стоит но кроме этого мне также было интересно протестить все это дело с глушечком с той же дистанцией, что и прошлый раз сейчас он должен заваншотить да это произошло а теперь просто отойдем на пару шагов назад и ваншота уже не должно быть да именно так но зато по менее защищенным персонажем ваншоты есть Сразу напоминаю о конкурсе из моей группы ВКонтакте на два пистолета АПС навсегда. Итоги, кстати, я подведу уже сегодня на стриме в прямом эфире. Специально уже в 17.00 по Москве запущу стрим и выберу двух победителей. Кстати, у вас еще есть возможность принять участие. Заглядывайте на стрим, напоминаю 17.00 МСК. Жду всех. И, кстати, лайки ставить не забываем. Всем пока.